воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектом энергетики. Цель удара достигнута. Все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели.